В шестом выпуске нашего видеосправочника я расскажу об обработке триботехническими составами мототехники, как двухтактной, так и четырехтактной. Напомню, что принцип действия триботехнических составов в том, что они восстанавливают поверхности трения. Подробно о том, как действует, как работает наш трибосостав, можно посмотреть в первом выпуске нашего видеосправочника. Сейчас мы подошли к мототехнике. У нас есть линейка, специальная линейка трибосоставов. Мототек 2 и Мототек 4 специально для обработки этой техники. Ну понятно, что Мототек 2 для обработки двухтактных двигателей, Мототек 4 для обработки четырехтактных двигателей. Начнем с двухтактных движков. Мототек 2. Обработка двухтактных двигателей производится через топливный бак. Даже если у вас раздельная система смазки, напомню, что такое раздельная смазка. Раздельная смазка – это отдельный маслобак стоит, куда вы заливаете несколько литров масла, там стоит насос, насос подает масло непосредственно на опорные подшипники и разбрызгивает на стенке цилиндра. Это было сделано для того, чтобы двухтактный двигатель работал на чистом топливе. Это увеличивает его КПД, увеличивает его мощность. Вот. Все равно, если вы зальете «Мототек-2» в масляный бак, то он просто осядет на дно, Ос осадок, рабочая часть, осядет на дно. И его уже оттуда выковырить можно только кисточкой. Размешивая, методично размешивая вот этот осадок, рабочую часть, да, кисточкой в этом маслобаке. Значит, заливается состав топливного бак из расчета 5 миллилитров на литр топлива. Пробег должен составлять 300 километров или 5-6 моточасов. То, что если это мотоцикл, можно в километрах счислять. Если это лодочный мотор или снегоход, можно в моточасах. Потом мы делаем холостой пробег. Те же самые 300 километров или 5-6 моточасов мы катаемся, не добавляя трибосостав, в бак. Просто на обыкновенном топливе. И после этого холостого пробега приступаем ко второму этапу. Второй этап аналогичен первому. Мы заливаем, заливаем трибосостав в бак из расчета 5 миллилитров на литр топлива. И пробег должен составлять 300 километров или 5-6 моточасов. В принципе, этого достаточно для обработки поршневой группы опорных подшипников двухтактного двигателя. Все говорят, что делать дальше. Дальше мы рекомендуем перед сезоном, перед сезоном просто пройти один этап, чтобы образовалась наша поверхность. Это, будет, это и будет защитой, защитой от износа на ближайший сезон, в который вы будете кататься. Эффект от обработки проявляется очень быстро, практически на первом этапе. Уже этого видно. Первое, и что самое, ну, почти самое главное, перестают греться двухтактные двигатели двигатели двухтактные двигатели, с воздушным охлаждением. Они перестают перегреваться. Второе – это рост компрессии, рост компрессии. Все уходит, опять же, в КПД, значит, мощность прибавляется. Ну, и об экономии топлива на двухтактном двигателе сложно говорить. Они как жрали, так и будут жрать топливо, потому что ну, они так устроены. Но то, что мощность возрастает, это однозначно. Ну, и, конечно же, ресурс. После обработки... Остается, удерживается масляный клин, удерживается масляный клин на поршневой группе. Это увеличивает ее ресурс в разы. Не нужно там колечки компрессионные, да, там маслосъемных, в общем-то, и нету. Не надо компрессионные колечки менять там каждый сезон. Что касается редукторов двухтактной техники, они обрабатываются нашими составами либо состав редуктор, прекрасно обрабатывает коробки передачи редуктора двухтактной техники. Для обработки четырехтактной мототехники у нас есть МОТОТЕК-4. Это именно на четырехтактную мототехнику. Обработка производится в два этапа. Первый этап заливается в рабочее масло за 300 км до его замены. Проехали пробег 300 км или 5-6 моточасов, помени, заменили масло, фильтр. И второй этап мы заливаем в новое масло. В принципе, этого достаточно. Есть одно НО. Если двигатель четырехтактной мототехники до 500 кубов рабочего объема, до 500 кубов рабочего объема достаточно пол баночки на этап. Здесь есть шкала, здесь есть шкала, достаточно пол баночки на этап. Если двигатель больше 500 кубов, лучше залить банку целиком. Задают важный вопрос все время. Ну, вот, у четырехтактной мототехники сцепление в масляной ванне, то, что пакеты фрикционов, они находятся в масляной ванне. Не будет ли оно проскальзывать, буксовать, вы же снижаете коэффициент трения? Нет, оно не будет проскальзывать, оно не будет буксовать, потому что оно все равно полукомпозитное. С ними состав ничего не делает, ни хуже, ни лучше. Поэтому он никак не отразится, обработка никак не отразится на работе сцепления в масляной ванне. Здесь без проблем. И опять же задает вопрос: а что делать дальше? Я объясняю: каждую замену масла просто залейте и тапчик. Каждую замену масла. Кто-то меняет масло три раза в сезон, кто-то меняет один раз в сезон масло, просто залейте и тапчик. Потому что, опять же, повторяюсь, мототехнику эксплуатирует столько, сколько она может выжить. Эффекты от обработки. Эффекты от обработки это, во-первых. Восстановление компрессии, восстановление компрессии, уходят шумы и вибрации. Это очень актуально для мотоциклов, потому что на вибрирующем двигателе не очень удобно кататься. Уходят шумы и вибрации из двигателя. Плюс обрабатывается коробка, потому что, как правило, она в одной масляной ванне с маслом, которое мывает двигатель. Обрабатывается коробка, обрабатываются опорные подшипники. Это, во-первых, накат улучшается у мотоцикла, это немаловажно. Ну, конечно, экономия топлива. К тому же очень важно для мототехники это масляное голодание. После обработки оно полностью уходит. Даже если вы как-то в вираж заходите на мотоцикле, особенно для тех, кто занимается мотофристайлом, ну, вот катается на мотоциклах по площадкам, там это выкручивая. Там, да, у них свои маслозаборники стоят, но все равно масляное голодание есть. После обработки эта проблема полностью уходит. Это очень актуально для квадроциклистов, которые ходят в офроуд, в брод. Мы с ребятами очень плотно сотрудничаем, очень часто были у них на соревнованиях. Это можно увидеть, конечно, у нас на сайте. Полностью защищен мотоцикл от гидроудара, не мотоцикл, квадроцикл, от гидроудара, потому что успевает, успевает гонщик его заглушить, нету такой дикой нагрузки гидроудара, когда ну, попадает вода через воздухозаборник. Плюс в мостах обработка редукторов, коробок, они перестают бояться эмульсии. Даже если утопят мосты, они подготовлены, это понятно, у них все трубочки наверх выходят, там, на уровень головы. Но все равно топят так, что попадает эмульсия. Защищает наши составы от эмульсии, потому что к поверхности, которую построил состав, масло липнет, а вода нет. И спокойно можно доехать до финиша. Ребята доезжали до финиша, меняли масло ночью и с утра снова в бой. Ну, вот, а, а так, что могу еще сказать? Наши мотосоставы откатывались, что ребятами на соревнованиях, мы их откатывали с ребятами на соревнованиях. Также постоянные клиенты. У нас очень много постоянных клиентов, у которых есть мототехника, есть мотоциклы, есть генераторы, лодочные моторы. Позитивных отзывов очень много, очень много. Сам по себе состав сломать ничего не может. Поэтому я просто рекомендую обрабатывать мототехнику для того, чтобы увеличить ее ресурс, лишний раз не ремонтировать.